Нашла место интересное, да? Мы будем на велосипеде учиться кататься. Пятнаха. Ну, посмотри сюда-то, красавично моя. Ай, господи. Спряталась, думаешь, да? А мы тебя сейчас найдем. Вот так. Вот так. Глючитай. Да Открой личико. Будрала.